Всем привет! С вами «Природная энергия», меня зовут Сергей. Сейчас я приглашу нашего спикера Владимира Михайловича Самородского к участию в нашем семинаре, посвященному, повторюсь, выращиванию винограда. Вот Лекция наша нормальная, да? Вообще так. супер. Лекция начнется уже а, скажите, через 6 минут. Я увидел Сейчас там 54, а, в, в там, московский клуб виноградарей. Правильно? А, а... со звуком теперь как? Все. Вот теперь говорите. О, теперь вообще. 100... Вот теперь отлично, все нормально. Было в последний раз, да, Сто 100 раз лучше. Технологии. Я просто, да, идут, так, так. технологии идут впереди, да. Ну что, мы не должны отставать от них. Совершенно верно. Цель нашей как раз и встречи о том, что все меняется, и мы должны обновляться постоянно. А никто, если кто не обновляется, то таких забирают. И хотелось бы. Хотелось бы, чтобы как бы, пожить, пожить пару миллионов лет, а там посмотрим. То, что вообще просто то супер Человек какой-то рассказывает всех благ ему. Какой супер. Супер-пупер, дупер-зупер. Это не я. Я просто обыкновенный самородок. Ну что делать? Так вот получилось. Я, я прошел <coughs> огни и воды, и медные трубы. То, что звездные болезни меня не волнует. Никакой меня волнует куда более интересной цели. Значит, друзья, сегодня у нас лекция будет посвящена выращиванию винограда. Мы рассмотрим тема сорта винограда, как правильно подготовить почву, как посадить, как подкормить виноград. Самый важный, наверное, вот вопрос, который будем, это формировка куста, как ухаживать по ходу сезона, с чем можно столкнуться в ходе выращивания, какие могут быть проблемы. И тоже очень Важная тема – это как подготовить виноград в зиму, потому что все-таки все привыкли э, думать, это стереотип, то, что виноград – это южная культура. Но сейчас мы вам докажем, что он отлично растет в Московской области. Но сейчас мы увидим виноградню, не менее интересную, которая находится в Московской области под городом Луховицы. Владимир Михайлович, Правильно. время. Все так... точно, прям по-чешски. Луховица точно, не Луховица, а Луховица. Я, мы жили в Чехии, в Мораде, и там есть были такие же города. Луховица я неожиданно для себя нашел маленький чешский регион на территории Российской Федерации. Мы начинаем, да, 15.00, мы точно по времени. Мы все во внимании. Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги, любители, начинающие, продвинутые, рад, что вы пришли к нам на огонек посмотреть, послушать по винограду, которым, собственно, экзотическая культура теперь давно стала обыденной культурой на территории, ну, Московской области. Вообще-то, следующий сайт, пожалуйста, сделайте. Это наша фотография панорамную съемку мы сделали. Виноград у нас по принципу не растет только у тех, кто его не сажает. Это основной принцип. Ну, а чтобы доказать о том, что все-таки это настолько популярно и становится, проходят традиционные выставки по виноградству, следующий слайд, включите, пожалуйста, видео. Вот такая вот виноградная выставка. Она где? А там звук идет. Да. Это московский а, аптекарский огород МГУ. Дорогие друзья, рад поделиться с вами возможностями, которые открывает нам виноградарство. Оно от полюса до полюса. В Москве сейчас появилось колоссальное количество любителей, которые не уступают профессионалам тропических стран. Обалдеть там. Да, Влад... следующий слайд. Следующий слайд, а, пожалуйста. Конечно. А, значит, там а, Роберт Киосаки, это известный менеджер, который а, ну, сделал большие деньги на. А, информационных технологиях. И вот он правильно говорит, собственно говоря, зачем за чего мы все-таки начали с вами увлекаться виноградством, потому что на самом деле работа в саду, это любимое дело творчество. И он правильно говорит, что богатыми люди не становятся, когда идут на работу, становятся они тогда, когда они отдыхают от этой работы и занимаются любимым делом. Закон мироздания говорит, надо любить свое дело, радоваться этим, и самая лучшая работа – продолжение вашего хобби. Я надеюсь, что вы эту точку зрения разделяете. Следующий слайд, пожалуйста. Мы также начали с того, что купили дом в деревне, и вот посадили первый виноград, это было лет 20 назад. Вот это так выглядела площадь во первых наших посадок, посадок виноградных лоз. Часть мы привезли из-за рубежа Соединенных Штатов, а часть купили у местного фермера. Но немного слов, о, собственно, что, и как это все произошло, потому что мне хочется, прежде всего, рассказать, что у каждого из вас такие же возможности или, наоборот, отсутствие возможностей и все равно, что у нас есть, даже 6 или 5 соток или больше, они прям помогут нам добиться невероятных успехов. Но главное здесь сохранять золотую середину, не быть фанатом. Надо спокойно, хладнокровно заниматься любимым творчеством. Следующий слайд. Дом, который мы купили, вот отличался таким, что это громадный склон на овраг, старый дом, это покрыто было травой, мы абсолютно были неумехи, не знали, как к чему приступить, но единственное, что мы уже видели, как за рубежом все косят газон. Следующий слайд. Мы покосили газон, потом начали думать, что дальше делать с этим газоном, потому что газон на самом деле в местных регионах считается не неудоб... вернее, наклон Коварагу, это называется неудобнее, на них неудобно ходить, вода стекает и прочее. Конечно, самым лучшим вариантом является террасирование. Ну, только террасы мы где-то как-то видели, но, ну, в общем, начали шагать маленькими шажками, делая ошибки, набивая себе шишки, но, тем не менее, что-то получалось. Следующий слой, пожалуйста. А вот, мы, значит, террасировали маленький террас. И еще слой, пожалуйста, сделайте. Да, вот мы сделали террасы, поставили бордюры обыкновенные, вместе с сменующие строителей узбеков, а дорожки, расстояние сделали по метлайдеру, то есть расстояние 60-70 сантиметров самогрядка, а вот проход больше метра для того, чтобы был солнечный световой поток. Ну и застелили газонной сеткой. Очень удачное решение, потому что босичком, когда трава прорастет, триммера прокосишь, а ходить по этой травке, знаете, потрясающая работа ног, стопы и удивительное ощущение контакта, снятия негативных э, напряжений, которые вы набираете в течение рабочей новой недели. Следующий слайд. Ну вот также видели вид на эти наши грядки, покрытые бордюром. Ну, собственно говоря, вот мы сколько там 4 или 5 грядок таких сделали. Хотелось подумать, что там дальше делать, следующий слайд. Посмотрели литературу. Ну вот увидели такие красивые картинки. Видите, как, с, ну, как -то, так, богатое поместье. Раньше где-то люди сделали заложив привычные финансы сделали такие подпорные стенки. Ну, мы подумали, почему нет. Поискали, ну, но... Возможность где-то найти камень. Белый оказался недалеко карьер белого камня. Тогда доллар был, рубль был крепкий, как не сейчас. И может, мы набили рабочих из Узбекистана. И они нам начали помогать строить подпорные стенки. Потому что иначе на этом склоне вообще-то, в принципе, ничего не держалось. И ходить-то по ней, знаете, как-то в сломаешь. Следующий слайд. Вот мы обложили камнем а, все яблони, которые у нас росли, росли на вот, там 4 старых яблони, мы их привели в Божий вид, а, камнем обложили, а вот а, внутри этого кольца мы наложили старые щетки а, с помощью чиперов и замечителей веток, потому что там была сильная мощная муча, яблони ложились следующий слайд. Но ну, мы начали трассировать у нас овраг, там мой ручей тек, в котором постепенно начали заводиться вобры. они начали поводить плотину, поднималось целое озеро, появилось целое озеро, в которое можно не только рыбу ловить, но и купаться. Но берег у нас, конечно, вот нужно было привести в Божий вид. Вот потоки подпорной стенки мы поставили. Следующий слайд. Более того, мы разошлись, и чтобы вода не поднималась, я купил габион, не пойду, сам оттаскал габион, это сетка, которую набивали камнями, и закрывали следующей сеткой, и вот укрепили берег. Ну, беда в том, что потом бобры подняли воду так, что вот этот весь берег затопило из-за их качель. Следующий слайд. Но мы сделали набережную, предполагаю, что здесь можно было бы проводить. Поскольку я баритмейстер, я учитель танцев, очень люблю танцевать. И описать, чтобы рядом с нами тоже люди так живы. Проводили приятные вечеринки, evening party. Вот. Ну и мы сделали вот подобные каменные сходы, даже лавочки поставили. И следующий слайд. И даже грот, если пойдет дождик. И Настя, вот, вот такой вот вид у нас был. Ну, повторяю, вот это все в левом углу внизу. Все оказалось... Все сейчас, сейчас под водой, потому что бобры и их подруги бобрихи устроили нам по-настоящему. Знаете, это неплохо на самом деле видеть, надо, как я уже говорил, как говорят, надо из врагов делать друзей. Поэтому эта вода нам здорово помогла, климату потеплел, стали можно выращивать самые субтропические растения в открытом грунте. Следующий слайд. Но сам по себе участок, темы нашей. Встреча сегодня грунт. Вот когда мы выравнивали террасы с помощью лопат а, и узбеков, а, глина сплошная, вот ведь террасирование было такое, что э, сплошная, э, ну короче, неудобие ни, и не, э, никакой почвы нет. Э, сплошная глиняная э, плоскость э, такая, самообразная, как высокогорье Наска. Только осталось там искать следы инопланетян. Что надо делать? Мы пошли, начали сеять седираты, обязательно и мучировать. Следующий слайд. Вот превратилось, видите, за это время оно поросло травой. Траву надо обязательно косить. Склоном за... у нас много старых деревьев. Мы купили измельчитель мусора, измельчитель деревьев. Кстати, у меня, вот, у меня сейчас их два. Если хотите, я один могу продать. Очень помогли нам. То есть все органику, которая только есть, мы смельчали и покрывали все эти деревья. Сейчас о, покрывали всю эту поверхность. Знаете, я сейчас копал последнюю яму, 30 сантиметров, у нас сплошной чернозел. Там работают червяки, там целая мировая вселенная находится. Следующий слайд. Вот видите, как мы поставили по первому времени шпалеры, просто воткнули палки, ну, профессиональные шпалерные палки мы нашли в Смоленске производство по австрийской лицензии произведения шпалер, производство шпалер. Вот эти шпалеры мы с помощью опять-таки работяг побивали, просто побивали землю, а я их собрал, стяжки сделал сверху. Получилось такое своеобразная В Следующий слайд. Вот эти шпалеры поближе видно, Ведь они вбиты, расстояние между ними 2 метра и между самими рядами шпалер тоже 2 метра. Делайте так, чтобы полтора-два метра было пространство для куста винограда. Следующий слайд. А вот газонокосилка. Мы дернируем проходы между деревьями, между, прошу прощения, между виноградными кустами и эти проходы трава зарастает, мы подкашиваем травой, траву собираем и эту траву кладем на холмики для винограда, обязательно даже дернирование я понимаю братьев украинцев, которые там черноземы, и они просто имеют колоссальные площади, и может им и трудно заборачиваться. Но если у вас участок небольшой, я вам советую, потому что мульчерни сохраняет влагу, придает активность червям, которые таскивают траву, обогащают землю, превращают, земля превращается в чернозем. Это лучшее удобрение, чем вы можете себе представить. На следующий слайд. Uh, ну, вот этот виноград uh, мы постепенно совершенствовали нашу, и шпалеры, вот, которые палки мы вставляли, мы сделали слева и справа такие V-образные откосы, то есть мы из одноплоскостной шпалеры превратили в двухплоскостную шпалеру, то есть увеличился сбор самого винограда, виноградные ягоды на 40%, uh, появляются две плоскости, а палки, которые вот мы uh, слева и справа буквы Виктория сделали, я просто купил в Леруа, нет, ну, а Costa Rami это для проводки, самые дешевые, такие профилированные эзоци... из э, самого дешевого металла для проводки э, проводов и кабелей. Это стоило просто копейки, а некоторое время, ну, порядка уже 7-8 лет, а нам это здорово вручало. Сейчас это уже технология старая, если даст Бог, все нормально будет. Мы В начале следующего сезона вам покажем новые шпалеры, которые мы придумали, более продвинутые, более умные. То есть шпалера должна быть состоять две палки, два столба вот таких вертикальных, между ними должно быть 60-70 сантиметров, чтобы вы могли спокойно ходить и работать с виноградной лозой, то есть в четырех плоскостях, а иначе побеги винограда иногда прорастают и в творческом... Парыли, которые ты находишь во время летнего периода, то есть не все успеваешь обрезать, и появляется чистокол, загущение. Поэтому проход между столбами должно быть, и просветление обязательно, виноград больше любит, больше света. И вот был очень хороший виноград в Смоленске. Чугуев И он доказал о том, что виноград, особенно белый, в широтах 55-56, да и до Питера в том числе, прекрасно будет расти и давать виноград, потому что у нас часовой пояс позволяет на 5 часов света больше, чем на Кубани или там в Неаполе. Я думаю, исхожу из того, что, знаете, на поле неудачи растут сильно успеха, надо посмотреть внимательно, в чем-то плохо, а в чем-то хорошо, Бог дверь закрывает, а окно открывает. Всегда есть выход, только надо подняться на новый технологический уровень, как говорил Эйнштейн. Нельзя решать проблему на одном технологическом уровне. Трудно, посмотрели, отошли назад. Не надо вот все пропало, шеф, все пропало, все правильно, ничего ничего не пропало. Всегда есть выход, даже на смертном Андреев есть выход. Я вот знаю два варианта, если будет интересно, сообщу. На самом деле всегда нужно сохранить оптимизм и желание, большую мотивацию. Виноград сам по себе повторяет, но ну, не хоть какая-то, я повторяю, мы не только виноградом, орехами, а гаубикой, бананами, шелковицей, это все у нас есть называйте все, что хотите, мы практически все это выращиваем на своем ранчо. Но не для того, чтобы красным словцам поделиться, вот какой я там герой. Нет, наоборот, о том, что доказать вам и каждому, кто, у кого есть без глазах, что у вас это тоже будет. Идея состоит простая, чтобы в каждом усадьбе была полная чаша изобилия. Что мы будем ругать тех, кто наверху, они свое как бы получат, если они нечестные, непорядочные, аморальные будьте сами хорошими, начинайте с себя, и все Вселенная изменится. Вот поэтому виноград оказался потрясающим. Доказатель того, что вот этот вот, вот, тропическая культура спокойно растет, это, я вам скажу, на конец мая месяца. Следующий слайд, пожалуйста. Владимир Михайлович, можно вопрос, пожалуйста? Да-да, конечно. Живет же, Там какой-то молодой виноград, или это уже достаточно взрослый? Нет, это май месяц. Это май месяц, это он только начал расти, набирают Uh, он еще даже, сейчас скажу, где-то где 15-20 мая. Сейчас я покажу, почему в середине мая такие кусты уже. Сейчас мы покажем технологию. А вернемся по поводу щипы. Вот этот чипер или измельчитель, или как еще в России тут называется шредер. То есть все деревья. Следующий слайд. Все хвосты, кусты, все неудобие, что не надо, это золото, это доллары, это фунты стерлингов Вот ваши деревья, палки и так далее, вы должны всех, во-первых, подрезать. Еще интересная вещь, представляете, мы омолаживаем деревья, обрезаем их, убираем старые, появляются новые. На втором году всегда все косточковые дают плоды, а если вы еще их нагибаете вот так вот в ветке, вниз то тем самым прижимая сам, саму ветку и вот нижний калос, который находится вы его зажимаете питание перестает ходить он открывается цветочные почки у вас на второй год а дерево покрыто пышным цветом. Вы собираете феноменальный урожай. Но если вы допускаете, чтобы оно росло, как эфирная ну это как молодая девушка в мини-юбке. Она замуж не хочет, но гуляет. Так что вы никакого урожая не добьетесь. И беспилкового ждать. А потом, если, что вы делаете если на высоте 8 метров? Короче, все деревья, все кусты мы переворачиваем вниз. А если совсем большие центральные стержневые ветки, стволы, мы обрезаем. И вот в этот чипер измельчаем в щепу, кстати, это щепа, а проверяли, если вы кладете, это как одеяло, причем такое хорошее пуховое, вот сейчас дожди прошли, я закрыл а, а, айву, нет, хур, айву и хурму, и вот этот самый у нас растет то миндали, а, вот закрыл, я проверил, так про щепа промерзла, не промерзла, промокла, сантиметр т, а дальше сухая. Что-то невероятное. То есть вы создаете технологию, которая позволяет вам курить бамбук. У вас все тип топы и у вас никаких других химикатов не надо покупать. В щепе находятся все микроэлементы, которые только можно, особенно если это по весне, когда листва начинают набирать сок, а питательные вещества идут, если вы эти деревья в это время обрезаете и используете в щепу. Чудесная вещь. Ребята, не пожалейте денег на чипер, а в 100 крат. Вот, поверьте, эта штука, которая да, крайне да. нужна. Со стороны природной энергии добавим, что для быстрейшего разложения щипы рекомендуем добавлять М-препараты для Класс. компоста и для того, чтобы создать хорошую микрофлору, в, в, в, в, в этой всей влажности и прении, которые происходит при разложении органических остатков. Абсолютно точно. Это... Абсолютно точно. Мы используем там Восток, Байкал, Эра и прочее. Другие обязательно. Там же получается, что это, это микроорганизмы, они разрушают э, вот эту древесную структуру и помогают питательным веществам э, пользоваться червякам и прочим. Там же миллионы насекомых. Насекомых, кстати, вес насекомых, который находится под землей, то -то в пять раз превышает вес всей жизни материи, находится на поверхности земли. Известный факт. Поэтому почву мы создаем вот с помощью не ломания, ни в коем случае не копают, не ковырять землю. Вообще это, это преступление, когда люди копают землю. Парни, дамы, это, это для чего вы гробите землю и свое здоровье. Сидираты, по, по, если вы сидираты посели в сентябре, они по зиме упали и не надо их косить, как делают мои соседи, но они упали. По весне их чевички слопали и утащили в землю. Земля у вас приобрела кушиный вид. Я испугался, когда после первого года использования седератов, сунул руку в малину, и она у меня провалилась по локоть. Я думал, что там нора какого-то зверя. А оказалась такая вся земля. Это, это технология сегодняшняя, интернет, это информирован, вооружен. Вы получаете причем 80%, повторяю, работы в саду, в огороде, завод делает сама природа. Если вы используете технологии, М-технологии, вот японцы, они Нобельку получили, я забыл автора, он, Танкинский залив был загажен фекалиями, все забито, вот микроорганизмы не забросали, и сейчас в Танкинском заливе в Японии лобстеры, креветки, амары и осьминоги живут. Владим... Это к чему мы... Да, да, сейчас. Я я вас прибью, пока мы не ушли от темы, я не забыл вопрос, какие вы сидираты конкретно сажаете? Вот на много их. Я представляю, лепин это хорошо, около голубики, он подкисляет почвы. А, а мысленичная речка а, и а, тот самый а, а, все, маразм ударил голову. Горчица, желтая горчица, они занимают, они забирают металл, железо, и тем самым препятствуют развивать спорам фитофторы. Потрясающие к винограду относятся и к помидорам и прочему. Если вы это сидят, сидят и посели, то у вас не будет ИГИМа, а идема и Мильгиума это мучнистая роса и ложная мучнистая роса. То есть виноград у вас перестанет болеть как таковой. Если использовать еще соду для опрыскивания э, винограда, используя прилипатель липосам, липосам то э, он системного типа, то есть он влезает, э, препарат Спора. входит в структуру, в споры туда, и он не мывается дождем. У вас вообще, в принципе, там надо чуть-чуть добавить, не надо покупать больше. У вас урожай будет, тик-топ, ягода не трескается, а грозни крупные, слушайте, ну, лесна будет, ну, так, как, как бы масляничная такая, масляная, красивая, сочная, никаких, просто здесь вот, повторяю, просто должна быть ну, с вашей стороны широкая, кругозор, поглядывать налево-направо, вверх-вниз, и если не проблема, звоните, стучитесь, спрашивайте, мы всегда рядом. Наш да. девиз, повторяю, девиз, ну, чтобы три коровы было у вас, и ни одна не сдохла. Выгодно. Не то, чтобы мне бабло собрать от вас, это что-то в карман набиться, уехать на Майами. Неподобного. подобного. Наоборот, э, здесь, в этой части планеты надо сделать такое же шикарное, как Новая Зеландия, как там Аргентина, Швейцария и кто, кроме нас, это будет делать? Ну, начинайте с маленького своего участочка. Не надо, в общем-то, заморачиваться. И, конечно же, помогайте соседям. Если ну, можно что-то сделать хорошее, не просе ничего замен. Уверяю вас, соседи, добрые соседи – это очень выгодное дело. Следующий слайд. А ямы, которые мы копаем, ну, обычно копают глубокие ямы, 60 сантим, 50 сантиметров глубиной. Я делал диагональные ямы. Ну, Работа жутко тяжелая, но выгодно следующее. Вам задача посадить сажение с таким образом, чтобы точка точка роста, ведь вот виноград и где он торчит, начинается зеленая почка идет она должна находиться над уровнем 15 сантиметров, потому что когда появятся новые побеги их можно было бы класть налево направо, а они не торчали из земли через 2-3 года стержень в себе лоза превратится в здоровую дубину, ее не согнете а укрыть ее чрезвычайно трудно, А вот чтобы не укрывать виноград быстро и легко мы используем вот маленькое заглубление. Есть еще технология посадки в холбике. Об этом отдельный разговор, честно говоря, вот в этой передаче я бы не думаю что вот затронуть все и все. Если у вас будет интересно, давайте расскажу. Но на самом деле я дам ссылочку несколько потрясающих мужей, которые делают много лучше, чем я, и расскажут вам еще... Ну, короче говоря, получите достойную информацию. Если будет интерес следующий слайд. Виноград. Это Томпсон. Это вот один из виноградов, которого привезли. потрясающие, без косточковый сидрис. Удобный, комфортабельный. Мы в последнее время сейчас стали перепревать на старые кусты. Если у вас есть кусты винограда, которые вам не нужны, не надо выкапывать их, не мучить, Наоборот, обрежьте две-три почки оставьте на годичные лозы, а по весне привьете туда любой другой видогат, который вам нужен. И у вас в этом же году появится сигналка. Много удобнее, чем ждать 3-4 года, что вам там продали. Не покупайте у людей в магазинах, не в магазинах, даже не в магазинах, а у крупных фирмских хозяйств. Обманут. Они, может, не хотят этого, но разносоться жутко. Лучше так, чтобы взяли, а потом спросите через два года. А дядя Валя, тетя Володя? чего? тетя... То, ну, короче говоря, Владимир Михайлович, а чего вы мне продали? Чего, собственно говоря, почему? Мы, если вы у нас берете, мы замену делаем. Ну, по крайней мере, мы несем ответственность за это. Репутация дороже денег. Поэтому следующий слайд. А этот виноград, который это уже в июне месяце, вот видите, это моя супруга пробует танцевать, а здесь выраз, выразила лоза, мы ее повесили до верхней проволоки и сделали такие аллеи своеобразные. Но в последнее время мы перешли на другой степень подвязки лозы и превращение, больше работать не на большой объем с листвы, а появление больше гроздей. Следующий слайд. Владимир Михайлович, вопрос. Какое расстояние между вот, этой, там вот этими нитями? Это железная проволока, это провод? Что это себя представляет? Это железная проволока оцинкованная. Покупайте тонкую, не надо толстые 2 миллиметра, покупайте полмиллиметра, не тонкую достаточно. Растягивать ее можно не обязательно сильно, Ну, важно другое. Значит, проволока следующая. От земли до первой проволоки 60 см, Потому что, когда лоза у вас появляется, если она длинно выросла, ее проволока должна быть 60, потому что виноград появится внизу, он может земли касаться. Второе, вторая проволока 20 сантиметров, потом 40, 40 и 40. А высота 2,10, я, я высокий, 2, ну, для меня 2,10 нормально рукой достать а проволока. Ну и я проволоки поверху натянул, как бы над головой сделал перговую. Не знаю, как по-русски, перголы у нас вот э, такими квадратики. Ну, как э, вы видите, там итальянский дворик, или, там мексиканский, не знаю, как э, крымский, или, или еще какой-то. Э, вот, крымские такие, э, мы сделали такие же перголы у себя на летней кухне, это очень красиво, очень романтично. Э, э, но вот нам э, перголу трудно убирать, если это неукрымной виноград. И сейчас покажу вам несколько сортов неукрымных виноград, которые растут, но лучше все-таки перебдеть. Укрывать надо и достаточно просто. Следующий слайд. А, а, а это, это вот уже, это Алешенкин, это я, тут балуюсь а, подарком, подарком, виноградным подарком. Следующий слайд. А, это Каюга, это один из лучших вариантов, это, здесь, Соединенных Штатов, без слов. Чего? Удивительно, как понять такое ощущение, он... А, а, Медового цвета, янтарного цвета, без кросточек, удивительно вкусный. Пласт, очень плотный виноград сахара 20 августа, где-то 17 по бриксу, а если довезет до 5 сентября, у меня было 32, это вообще изюм. 32. Мы проверяли, я еще член Московского общества испытателей пророда у нас было событие где-то 18 сентября позапрошлом году, вот мы проверяли качество, Купить, кстати, обязательно себе фракт фрактометры, это по сахару и по спирту, два, я ссылочку вам дам, опять-таки покупайте через ebay, а и плачьте PayPal, пользуйтесь хорошей компанией, она вернет вам процентов, потому что с китайцами все это мило хорошо, но очень много обмана. Поэтому. А с этими компаниями, если это через eBay, то деньги сто 100%. Причем еще извините перед вами. Так вот, обязательно пирометры надо купить. Вот в начале кадра, когда видели я с выставки огород вот выступал, я в руках держал пирометр, солимер, не солимер, а сахармер. Сахар вы должны иметь не так просто что-то вам брать. Следующий слайд. Должна быть техника у вас. Кадрянка. В этом году мы собрали более 60 килограмм с куста. Удивительно, правда, с косточками. Винограда с каждым годом все больше и больше. Вообще-то считается, что 4-5-летний куст винограда дает, кадрянке дает семьдесят килограмм, 74 килограмма с куста. Изумительная ягода, великолепный вкус и полное насыщение. Ее крупные ягоды, где-то полтора килограмма брось, даже больше. Изумительные джемы. Моя супруга научилась делать из них. то, что варенье, я даже не знаю как. Ну, короче, банки в идут. Следующий слайд. Белое пламя, white flame. Это то же самое, как Алешенкин, созревает 20, 18, даже 15 августа с косочками, к сожалению, но сладкий и один из самых первых, быстро созревает, растет без неприхотливой укрывной, желательно все-таки укрыть, но все-таки подвержен медиуму. И если вы, повторяю, если вы будете сидираты сажать, то таких проблем у вас не будет. Это очень неприхотливый... Простой и такой как бы, социальный виноград, который должен в каждом в каждом усадьбе расти. Следующий слайд. А, конкорд. А, конкорд тоже американец. Видите, мы разрезали, а нет никаких косточек сидлес, то есть без косточки точно совершенно никаких нет. А, только темно-фиолетовый, темно-розовый. А, Изобильный, очень мощная листва, мощная лиана. А, много дает сладкие ягоды, килограмм, килограмм 200, крупная ягода, 8-12 грамм, вкус такой, вкус приятный, содержательный, без кислинки, что еще, и очень хорошо приживается в Подмосковье, он выведен, собственно говоря, на базе всем известной Изабеллы. Следующий слайд. Uh, у нас работали, вот, повторяю, помогали строить подпорные стенки узбеки, я их попросил привезти черенки, и волей-неволей они при, притащили несколько штук, и я засадил их прям сразу в зиму. Тогда я совершенно неопытный был, и оказалось, я попал пальцем в небо, при, вернее, попал в, в золотое яблочко. А оказывается, самом деле, если вы хотите выращивать uh, раритетные экзотические культуры, например, хурму, или миндаль, или еще, вы их должны подготовить семена и посадить сразу же в группу сажайте их несколько штук, из 10 зайдет два но они районированные и будут расти у вас и плодоносить то есть, а, как и дети, если они растут появляются на свет, они первые кого видят маму, папу и их воспринимают, а если потом его передать ребенка второй маме, папе, третий и так далее, ребенок становится как бы бездомным то же самое с утятами, которые видят вместо мамы, например, собаку бегают за ней, как за мамой. Так и здесь его виноград, вот этот узбек у нас пять лет, ни туда, ни сюда, хотели его вырубать, потом он дал такой аронированный, дал такой урожай, абсолютно без бескосчик, черный, созревает 15-20 августа, осами не, не трескается, осами не естся, изумительные вещи, зим полнейший. Настоящий вот узбекистан, Феноменальные вещи, я повторяю, мы попали точно, как сегодняшняя наука говорит, что районировать надо с косточки, сажайте косточки, а мы посадили сож... черенками, вот из, там 10 выросла, два. Это узбекский виноград, один из самых дорогих для нас произведений виноградного творчества. Следующий сайт. А, но это еще раз Каюга. Я кусочек снял. Это уже, по-моему, в этом году сделал. Вот он такой обильный. Каюга просто, знаете, какой, как представитель вообще винограда, белого винограда. Классный, сочный. Изумительное вино, кстати, получается из него белое. Я делал вино, вроде бы... И психического надо делать. А с него замечательно. Вино выходит, о вине мы сейчас поговорим. И выявляется, что с, когда пьешь, просто люди не понимают, что компот. Я говорю, да, компот, но ты попробуй встань после этого компота. Компота светлая, а вот многие ходят. В следующий слайд. А виноградные лозы, которые мы с вами говорили, они после осени опадают, листья сбрасывается, и вот как раз такое большое выращивание, так называемое верное выращивание лоз, формирование куста, то есть лоза прошлогодние мы натягиваем на первую пробу на 60 сантиметров, а из нее сверху точки появляются новые лозы. Они вертикальные ведь и гребенки такие растут наверху, так, гребенки. И эти лианы, лианы мы потом, их надо сделать так, чтобы между ними стоять 10-15 сантиметров было, и оставляем те лианы, на которых есть виноградная гровь. Надо вырезать. Рыбать. И после по осени надо их обрезать, блин, оставить ближайшие одну-две лозы ближайшие к корню, а остальные лозы убрать. Тем расчетом, чтобы ну, подготовить, если у вас четыре, ну, одна плоскость, то есть льяна налево-направо, в середину буквы Виктория, а вот между ними надо сделать еще одну лозу, которая закрывает. Вот третью лозу, как бы она идет как дополнительная лоза. Вот три лозы у вас на плоскость. Если четыре плоскости, о, если двухплоскостная шпалера у вас, то, значит, тогда шесть у вас а льян вы оставляете. Остальные его надо укладывать на землю. Вопрос, как сохранить? Мы вначале сохраняли их с помощью лапника, но лапник быстро кончился. А потом, вот следующий слайд, пожалуйста, я укрывал э, лианы э, кордоном, обычный кордон, Оказался очень эффективная вещь, если у вас есть кордон, его выбрасывает, удивительно, у прекрасно сохраняет лазу, и она у нас не вымерзала, не пропадала и не было никаких замечаний, ну просто кордон тоже быстрый, не всегда он под рукой оказывается. А потом мы постепенно перешли на фольгированный поролон, 5 миллиметров, который следующий слайд. Like. Вот фольгированный поролон, а укрываю я их с помощью бутылей с водой. Две трети воды, ложка сори, а вода и не завязает, лучше аккумулирует тепло, земля прогревается по весне и лоза пробуждается от спячки зимней, много быстрее. Ну и земля прогревается. Потом мы пошли дальше. Ляны выросли, и так украсть виноград уже было тяжело. По случаю у меня оказался рулон э, мембраны, которые строители укрывают крышу. Следующий слайд. И мы закрыли вот мембрану, положили на вторую проволоку мембрану. Эту, она шириной, по-моему, полтора метра. То есть, ее накрыли. И лоза лежит на земле, а вот сделали такой своеобразный шатер. Вот. И закрыли, приезжали. Это э, имеющиеся бутылками с водой, ну кое-где кирпичами. Э, дальше слайд. А вот видите, она зимой, э, мембрана очень хорошо содержит снег, задерживает, прогревается она в районе э, самой лозы, а снегозадержание колоссальную роль играет для будущего урожая. То есть у меня снег никуда не утекает, не скатывается во враг, а держится, потому что коррассирование и мембраны являются как естественными задержателями оживительной влаги. Следующий слайд. А дальше вот почему Вы спрашивали в середине мая а у меня уже большие винограды Смотрите, мы эту мембрану потом Сделали так, мы ее поднимаем Южную сторону мы поднимаем И поднимаем уже на третью проволоку То есть северная сторона у нас из мембраны Стоит плотный такая ткань А вот южная сторона такого на солнце Мы делаем лотороксил Или неукровной бестканный материал Плотность 60 Или 30 по две штуки Закрываем то есть получается такой саргофак. в этом находится виноград, это уже где-то с 15 апреля. И где-то 1-3 мая у нас уже хорошо, да, виноградную лозу мы уже укладываем, точно раскладываем, отрываем от земли, укладываем на проволоку. И она там развивается, обратные заморозки нам не страшны, там микроклимат, обжигательно холодного ветра боится лоза. И быстро развиваются почки, появляются растения. И вот тот предыдущий слайд, который мы видели, где-то 15 сентября у нас вся эта, весь этот внутренний купол набит мощными всходами растений. Объезжает на две недели рост винограда, если бы вы держали просто в открытом грунте. Технология очень удобная. Но мы пойдем дальше. Еще более интересное решение есть. Следующий слайд. Мы сейчас лозу, вот в этом году, мы мембрану уже не стали на провоку класть, а просто я уложил ее на лазу, которая пришпилил к земле. Через полтора метра используйте массу Вишневского, капаете капельку, чтобы отпугнуть мышей. Лазу кладете, пришпиливаете к земле, и под нее кладете какой-то ткань или материал, или я... пенопласт оставался, маленький кусочек, чтобы просвет между землей был небольшой, сантиметр-полтора лоза прижата, а сверху вот эта мембрана, и сейчас она закрыта уже снегом, прижимаете бутыльями с водой, воду бутылке оставляйте, пожалуйста, это очень удобная вещь, чем кирпичи, Я повторяю, это как бы два в одном, в одном флаконе у вас и обогрев идет, и как, как тяжелитель. А, пожалуйста, следующий слайд. А, ну и само по себе виноделие. У нас есть профессиональный отделитель грибней, а потом мы купили такой пресс домкратного типа, который отжимает виноград, кладешь, отжимает и одной рукой. Если есть домкрат, так вы не покупайте. двойной рукой. вот так. Мы, У меня такое было, я зацементировал пол, так я все вырву тут, потому что не перед этой усилий, а одноручный домкрат. Мы были в Хорватии и видели такие домкраты, и у ребят, которых ну, там виноград очень много, на этом они живут, и одной рукой можно передавить э, все, и вишню, и э, косточковые, любые, э, ну и виноград. А, причем мизга остается такой плотной, что шар. Э, следующий слайд. Э, что его просто можно катать по земле. Но ну, это уже видный материал. Мы накладывали э, и. Перчатки, которые поднимаются, бродят, если она опускается, тоже можно разливать в бутыли и оставлять, если у вас в холодный подвал, даже в доме мороз, если ничего страшного, осветление вина происходит под морозом, поэтому по весне вы получаете чудесный напиток, Приезжайте на дачу, а вас же тоже янтарный или там рубиновый напиток который не спутаешь ни с каким вином, продающим в магазинах. Вообще перестать их покупать вины, кстати, очень дорогие винные марки. Это не значит, что они качественные. Когда начнете делать виноделие, поймете, что вино не пьют, вино кушают. Это продукт, крайне необходимый для человеческой жизнедеятельности. Причем активный бокал или полбокала вина после трудового дня. Если у вас еще в доме или в усадьбе вы появите, построите маленький водоем, обязательно, а лучше бассейн, то вы поймете цену вашего труда. Труд должен быть должен быть награжден. Это награда за ваш труд. Надо себя любить. Награждайте себя. И я не призываю вас к алкоголю, если у вас это не но сок виноградный или вот желе. Сейчас я покажу. Покажите следующий слайд, пожалуйста. Да, ну вот видите, этот сам по себе виноградный пресс. Мы переборки убрали, а остался вот отжимной куб. Ой, отжимный, что я говорю ожемной круг, вот эта кругляшка такая жуткая. Я проверял вишню, так отжимает вишню так, что остаются одни косточки, такое отделение сока. Невероятная вещь, очень удобная штука. Сливается, потрясающие вещи, работает легко, удобно, быстро, без всякого грязи. Следующий слайд. Включите видео, пожалуйста. Ну что ж, вот виноградное варенье.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 Набираем их, обымачиваем их, закрываем верхние, профинируем, а потом сохраняем их или в подмале, или в земле, или в холодильнике. Да, виноград все надо подписывать. Обязательно две или три под, брелочка надо подписывать. Обязательно, Как-то теряется брелок один, то приходится выбрасывать виноград, потому что разносорится, это преступление. Если вы получите не тот сорт, который вы хотите, узнаете об этом через три года. кстати какая негативная реакция у вас будет обо мне или о наших друзьях. Короче говоря, если меня, дамы и господа, вы слышите, то разговор в следующем. Чиринки сами по себе а у нас есть, если хотите, но проще всего их все-таки, если вы неопытные черенки проращивайте не в, в культиваторах, а по методу бурита, Если будет интересно, расскажу. Просто заворачивайте мокрую тряпку и целлофан, и кладете на верхний шкаф. И там они очень быстро прорастают. У вас там появится, появятся корни через 2-3 недели, и вы... Да, я вас слышу. Я хорошо слышу. Ответ пришел. Да, вот. Вы сейчас видите черенки. Мы выращиваем в или пер... И демокулития или агроперлития. Это простая штука. Вы туда кладете черенок, кладете его вот на подоконник, чтобы внизу была температура 25, а наверху было где-то ну, холодная вещь. И через 2-3 недели у вас появляются корни. И этот выращивается виноград замечательно. Очень вещь. Главное для выращения черенка, чтобы там не было переувлажнения. то что он должен быть влажный, но не мокрый. Uh, вот эти, самые лучшие, конечно, с фарном или uh, кокосовый субстрат. Вот четыре. Очень интересно про выход на светодиод. Ну, конечно, есть вариант. Но всегда есть вариант, я повторяю. Если это интересно, я отдельно расскажу вам тему. Это, меня это все время интересовало. Собственно, я в БАМский институт поступил. занимаясь, Мы занимались анабиозом, консервацией от клетки. Я даже диссертацию писал по этому поводу как можно было в стеклянном состоянии Сергей, если вы меня слышите, следующий слайд вы можете? Отлично. Вот это вермакулит перлит. Значит, он находится в стаканчиках, 300 граммов дырочки там и на поддоне. Залито немного воды и главное, не очень хорошо выращиваются черенки, появляются корни, а главная верхняя почка не распускается, потому что корни сначала должны быть большие, мощные, потом вы уже этот вимакулит, этот стаканчик просто пересаживаете большой объем, но в банке двух 3 литровые, например, или в открытой грунте, если это у вас появляется где-то в мае месяца, то можно сразу высаживать грунт без проблем. Следующий слайд, пожалуйста. А это вот, доказательство их слов, о которых я говорил. Вот термакулит помог мне вырастить, это уже где-то начало, конец марта месяца, ведь появились побеги, но внизу находится, кстати, обязательно подкармливать растения в этот раз. Не надо какой-то, они будут питаться за счет внутренних энергетики, которая есть в стволе этого, и до 4-5 листва могут спокойно расти в этих стаканчиках у вас, а потом пересаживается в, в грудь. когда вы пойти надо на 3-4 дня их акклиматизацию делать, то есть вынести, на 20 минут закрыть, потом там на, на час закрыть, притянить их и так далее, но на 4-5 день уже можно выкрадать, и опять-таки притянить их лучше. Вот виноград, виноград, повторяю, сажать на 1,5-2 метра, и с расчетом, что вот эта точка роста винограда, где вот появился побег, вот это называется точка, она должна на глубине, ниже уровня земли, на 15 сантиметров. Лопату кладете и вот на них было бы... И этот кратер вы все время держите ее в порядке. Потому что появляются верховые так называемые корни. Если вы посадите в грунт на, как бы на уровне грунта, то верховые корни по земле отмерзнут. И виноград черенок погибнет. Саженец погибнет. Или через год, через два. А так у вас появляются корни ниже 15-20 сантиметров. А корни, сами винограда растут на глубине не ниже 30 сантиметров. Поэтому яма, глобот громадные, копать бесполезно. 30 сантиметров, дальше они они идут к теплу. И питательное вещества они проводят сверху. Следующий слайд, пожалуйста. Ой, это не, это, это моя супруга, извините, <laughs> это не виноград. Следующий слайд. Советую вам, попробуйте приехать как-нибудь к нам. Чус. благополучие, великолепие в вашем саду, в вашем дому. В нашей стране и на всей планете С вами был Владимир Саморозский Ваш учитель танца Заодно еще и, как мне сегодня говорят Мичурин 21 века Удачи, удачи на даче Удачи во всех делах Я вас люблю На этом моя официальная часть закончена. В любом случае, как бы финал. там ни было Это финал нашей лекции моей, моей вступительной речи Я готов ответить на любые вопросы Но единственное, что я сейчас не слышу Сережу и, честно говоря, вижу только один вопрос. Очень интересно про выход на в адрес. Ребята, не надо свет смертном на адрес думать, но если у вас уж так приспичило, проблемы здесь можно решить. Повторяю, выход всегда есть. Выход простой и достаточно. Ну Надо не доходить до этого. Надо использовать так, чтобы вы в своем творчестве были все время в развитии. Все время блеск в глазах, и интерес был. И как бы зуб такой был бы. И творчество было постоянно. Было интересно. Каждый день лучше, чем вчера и у вас тогда появятся феноменальные результаты, открытия будут новые, все время в развитии. А уже вот я говорил вам, один из известнейших таких продвинутых мужей, Эрфен Тофлер, сказал, безграмотными, безграмотными в 21 веке будут не те люди, которые умеют читать, писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. Поймите правильно, все время новое. каждый меня в специальность 5-6 лет, я менял новый специальность. И меняю. Мне интересно и инфобизнес, и фермерские дела. Меня интересуют полеты в космос и в то же время неограниченно долго жить в молодом теле. Хватит жить в одноразовом теле. Тело одноразовое, нужно делать многоразовое. Для этого мы к этому идем. И для, для этого наше качественное питание. Питание это значит продление качества жизни. И если у вас какие-то проблемы, болячки в саду, у вас все есть, просто надо знать. Знаете, такой есть анекдот, приходит к врачу, к терапевту, приходит зоотехник, и терапевт спрашивает, а на что жалуетесь, коллега? А этот ему отвечает, коллега говорит, так-то каждый сможет. Имеется в виду, что у растений не скажут вам, что хотят, или что, но наши сегодняшние технологии и информационное общение с помощью IT-телефонии, где бы вы ни находились на планете Земля, по крайней мере, сейчас, речь идет о том, что можем друг другу помогать. Информация самая... А вот напишите мне, что самое дорогое в жизни. Самое дорогое, я вам скажу. Самое дорогое, самое ценное, делила ценность, это не жизнь, это не деньги, это не вы, это даже не ваши дети. Это информация. И информация. Вот с этой информацией, если вы знаете, мы информируем мы на любое. Надо миллионы долларов а в чем вот не знаешь, что сделать, они вас раздают. Или там, допустим, у вас что-то заболело, и нет, формировал, все сделал. Не надо ходить к врачу, если вы с помощью сегодняшних технологий можете спокойно лечить. Я повторяю, в вашем саду, в вашем огороде растет все. Сажайте, пожалуйста, растения, которые являются как бы народными. И об этом говорят многие. Я, вы с удовольствием получите э, такой прибыль и такое количество э, материальных блага, блага, благодати, о которой богачи не мечтают. Они живут за железными громадными заборами. У них жизнь, к сожалению, в трудности находится. Э, я повторяю, это громадное тавило. Сережа, я не слышу. Я... Алло. Ну, не знаю, как. Вообще-то на самом деле надо сказать так: надо перейти на более современные формы общения. Давайте постепенно переходить на Zoom. Сергей, на Zoom давайте, потому что тогда можно было более надежно работать. Повторяю, тем много интересных, а актуальных. А вы, дамы и господа, кто слышите, давайте задавайте вопросы. Я с удовольствием отвечу. Вопрос по поводу выхода, выхода из со сосмертного дра в здравии. Есть еще интересная технология, и это не тайна за себе печатями. Ради Бога пользуйтесь, ничего страшного в этом нет. И никакой там мистики нет. Я не знаю, мы просто много чего не понимаем, что вокруг нас. Но мы же учимся, мы все развиваемся. Информационные технологии, искусственный интеллект все время помогает Мы сами все постепенно, все время умнее У нас возможности есть. Я вот когда начал, повторяю, как жить, жить в Соединенных Штатах, один разговор а с Москвой, у меня вышло 300 баксов. А сейчас можно разговаривать с любой точкой планеты бесплатно, даром. Но почему не получать... И вам такие же возможности. Я повторяю, если у вас будет виноград, если у вас будет хурма, если у вас будут орехи, если у вас будут, я не знаю, что кизилы, знаете, что угодно, финики, так это благодать. Мне больше одной машине не нужно. Или наоборот, мне не нужно 7, 7 колбас и так далее. Давай, а, вот что-то мне написали. Давайте так. Как, как формировать, формировать, формировать. А, а, неукрывной э, на беседке, окей, okay. э, отличный вопрос. Значит, я расскажу, Неукрывной беседке вы берете виноград, э, делаете его, обрываете листья, все, которые вам не нужны, то есть он растет вот по вертикали, и эта лоза идет, вы листья берете, оставляете, когда она загибается наверх, наверх лозу, вот здесь вы, э, здесь оставляете листья, а вот вертикали вы оставляете с тем расчетом, чтобы весь поток питательных веществ уходил наверх. Вот, но имейте в виду, виноград неукрывной, надо обрезать по весне, с тем расчетом, чтобы он больше выдерживал негативные, отрицательные температуры. Но если у вас есть желание... Вот и очень хороший виноград я не показал, это lines розовый, без Я сказал бы вам еще по поводу винограда, который вот желательно для, для Москвы, Московской области. А сорта вы выбираете сверхранние или ранние или средне-ранние. То есть сверхранние – это 80 дней от начинала вегетация. А средний средние – это 110-120 и средне-ранние – 120 и средние ранние 120 Значит, из технических сортов и, и, советую столовые виноградные вины, которые удобны. А, ранние сорта, те, которые созревают в июле. Это Каталония, это невеста, память учителя, подарок несвятая, Велес. велес. А, ранние, то есть это где-то в первых числах августа. Это Атос, Каюга, Конкорд, а, Алешенькин, белое пламя. Если вы обработаете гиберлинами такой грибок гиберлином, то косточки он до такого состояния, что их вообще не чувствуется. Гиберлин – это отдельный разговор, а я вам посоветую, есть несколько человек, которые на самом деле занимаются серьезно, не, не спекулирует на этом. Очень плохой гиберлин идет из Китая. Я не нашли какой то источник, короче, я несколько раз проверял гиберлином. извините результат. И главное, что а виноград увеличивается, гроздь увеличивается в два раза, и ягоды расширяются, не плотно стоят, а расширяются, расходятся. Гиберлин это штука хорошая. Серьезно, просто надо делать два раза, и гиберлин обрабатывать. Об этом расскажу. Может, подскажете? А, да, да, да, да. Я вам скажу, я вам пришлю ссылочку. Сейчас есть информационная технология, которая позволяет вам направить ваш смартфон, и он определяет по листву название куста. Может, ошибается, но это очень хорошая вещь. Мы у Сергея оставим это. Оптимальные сроки прививки винограда. Прививки винограда желательно делать, когда у вас появляется лоза, зеленая почка дала побеги. Ну, 2-3 узла появились. Вот вы берете узел, узел, вот в середину почка. Если у вас она вызвала такая в середине мая, вы уже можете это делать. Можно прививать черное в черное, это в любой момент, даже вы зимой можете черенок привить черный в черный и поставить его на в холодильник или в погреб. А если зеленый в зеленый, если лоза у вас вызрела, вернее, вы обрезали осенью лозу, оставили две почки, из этих почек появились побеги. Побеги выросли немножко, буквально, но ну, сантиметров 10-15, вы вверх обрезаете, вставляете туда в расщеп или окулировкой а расщип новую молодую лазу, обмачив... обматываете а, стрич-лент или другой. Я Очень много видеоматериал, поэтому, если вас будет интересно, я просто ссылочку дам, как это делается. Переговаривать людей, которые лучше делают меня, чё, какой смысл. Был. Я просто подскажу, расскажу, как есть тонкости, нюансы, дьявол, деталях. Но если вас интересует, то есть вы можете перепроверять, и уже сейчас, если у вас есть виноград, если не укрывной, то обрежете, повторяю, оставляйте две почки у лозы. Из них стрельнут новые побеги. Вы из них оставляете 15 сантиметров, обрезаете, расщепляете ее побег посередине и колышек вставляете. Есть видео, прекрасно рассказывает об этом. Вы курите бамбук. Но наглядно, какой виноград, я вам скажу, по... есть на... На технология, я ссылку дам. Она мне просто ну, не с собой здесь, на смартфоне. Я бы сейчас сказал по поводу винограда, который вот советую вам приобрести у, у, у нас и у кого для Московской области, ну и для Питера, 55-й у нас широта, 54-я, 53-й, даже до 57-й широты. Это гурман изящный Аркадий. Аркадия, преображение, юбилейную верчакаску, крупный такой большой а, сфинкс, чарный байконур, шикарный черный байконур, а, теклет. Теклет пинк. кстати, у нас есть, мы не сказали, это ягода, конфета. Дети в виноград приходят, когда, если вы будете тиклет пин, он и крупный, но очень сладкий, без косточек, совершенно, сумасшедший, ароматный такой. Но детям вот, вот первым делом прибегают все, что угодно, тиклет пин будет кушать. А средние ранние сорта, средние ранние вот, сроки созревания, это реалайнс, розовый без косточек, это велика, крупный виноград, велика до да, 25 грамм ягода. Вот. Если касается подкормки, то можно делать до, до Во-первых, надо осенний полив делать, воду заряжающий. И когда почка начинает расти, можно подливать воду и добавлять туда. Мы добавляем вермочай, чай. Вермы это берем от червяков сливается, разбавление один в сетей, или трава, настаиваете траву и не поливаете, она содержит больше азота и помогает. Отдельные подкормки, если до цветения за 14-15 дней подкормку прекращаете. Мы больше используем подкормку по листву, я использую червяков, и не заморачиваемся на Приобретение каких-то дополнительных удобрений, особенно минеральных. Органики полно, которое позволяет приобрести хороший опрыскиватель, который может опрыснуть виноград и снаружи, изнутри, то есть он большой турбулентности был, был. Быть трансовый опрыскиватель. А он заодно и будет вам веником подметать дорожки и так далее. Так, еще какой вопрос? Прижмите, пожалуйста. Если можно. Да, купить у нас все, что угодно, можно. Мы не занимаемся, сейчас говоря, вот только режим продажи. Я повторю, если вам это интересует, у нас есть, по возможности, поможем. Или если не у нас есть, мы кому-то подскажем, у кого есть. Просто есть люди, которые честные. и Это, это стоит дорогого. Вот, знаете, вот эта информация, она куда лучше. Просто нужно кучу денег потратить. Так, не гоняйте за виноградом, который на слуху это аватар и Хэллоуин. Это шикарный красивый виноград, длинные такие пальцы, сумасшедший красивый наряд, но, по-моему, 90% наряд – это подлог. Не спешите с этим. Будет у вас -то в саду и постепенно, шаг за шагом. Добейтесь результата сначала вот на этих сортах, которых я вам сказал. Если что касается, когда подкармливать подкормки растений и... Профи, какую профилактику делать, я вам советую, мы сделаем вам ссылочку, я использую итальянскую компанию Валагра, шикарная компания, к сожалению, она уходит с этого рынка, с российского, из-за этой политики чертовой, а, но а у нее по каждому, каждой неделе, по винограду, по яблоне, по помидорам, по всем там расписано, что надо, как кормить, по листву, мы проверяли, делали, и просто имейте просто эта таблицу, красиво листрированная и очень легко использовать и применять ее, когда, когда, что и надо, когда под корень, когда э, на листву и так далее. Еще раз повторяю, мульчирование должно быть обязательно, растения вам откликнутся мгновенно. это по, по, по, понимаете, там, там происходит на, как бы в, с, э, сохранение всех жизненных процессов, если у вас мульчирование, а если голая земля, это вот попробуйте вы кожу содрать с тела, можно бинтом замазывать пораженную кожу. Вот кожа должна быть на любом поверхности. Я уже писал, когда первое самое яркое впечатление в Соединенных Штатах было, машины не грязные, а, оказывается, везде мульча, везде, вдоль дороги, вдоль кустов, вдоль сараев, где угодно. Где есть голая земля, сразу мульчируют. Ну, почему не используйте нам? а в чем их хуже? ну и это так, где? Почему не? они взяли от голландцев? А голландцы еще как то проглядели. У нас был родинский, не родинский, а, агроном, который собирал 1890 году, Осинский, прошу прощения, В 1890 году собирал урожай 110 центнеров пшеницы с гектара, их не снилось даже канадцам. И до сих пор с помощью поражения, он делал такими, сажал пшеницу длинными узкими рядами, потому что при пограничнике растение хочет занять поверхность, захватить свет и так далее. И, короче, лес, боковые, лес, боковые зерна, побеги были много гуще, и больше зерен было, чем в центре. Когда на него смотрели, поле было ну, практически полупустое, в виде как таких борозд. А по 110 центов, гектара пшеницы. При советах было 5, это, мечтали об этом. У канадцев было 30. А там 110. Э, знаете, планета Земля, она наш родной дом. Мы во всем, э, во всем можем быть богатыми, успешными, процветающими. А можем наоборот. Все кричать и плакать, все плохо. Все, все, все Бабы дуры, мужики сволочи. Ну, давайте так. А я думаю, что наоборот. Нет бабы, есть дамы, это леди. Фемины. И это надо видеть в них прекрасно. И тогда она вам будет бриллиантом. А если так, то человека как, как... Как вы относитесь к другим, так, так оно к вам и отвечает, что посеешь? эти добро, эти человеческие отношения, тепло, добро, любовь и прочее. Но что-то не получается. Спрашивайте, задавайте Вселенной вопрос. Почему нет? Она вам ответит. Стучитесь в ну, дверь. Чего вы не стучитесь? Мойша купил лотерейный билет. Почему не покупаете? Ну, спросите, вот стучитесь к нам, стучитесь к Сергею, задавайте вопросы, вам помогут. Ну а если не хотите, само по себе не выйдет. Поэтому, я не знаю, на этом мой виноградный спич, я думаю, закончен. Прямо что извини за то, что я не могу услышать замечания или пожелания ваши. А, да, еще какой-то вопрос. А Чуть поближе можно? Люди, а еще ближе. Не в резкости. А, ага, да, вот так. Спасибо за участие, извините за технические проблемы. А, да, про, проблемы технические, они нам показали о том, что вот те, технология, которую мы сейчас используем, она несовершенна. Значит, нам просто вселенная говорит о том, что, ребята, давайте переходим на современный уровень, разговариваем через Zoom, через YouTube, и у вас все, и у нас с вами получится. Больше я там могу прям непосредственно лучшие картинки, у меня миллион этих фотографий, решений, ради его, пользуйтесь. Я хочу, чтобы у вас все было тик-топ. И если у вас, то почему и у меня тоже будет. Я не могу один быть супером-пупером, дупером-зупером, а все остальные, как котлету под одеялом, а все остальные дохнут от голода. Нет, так не пойдет. Наша с вами задача процветать. Процветание, оно зависит от наших денег. В голове должно быть процветлено. И еще, еще одна вещь я очень посоветую вам. Откуда я взял? Я на самом деле не агроном, и я не, на самом деле не фермер. А я просто, мне это нравится, я учусь. Я посоветую, ссылку дам посмотреть Бориса Бублика. удивительного дар человек. Вот очень много вещей он рассказал по пермакультуре, как использовать, как выращивать. И он берет от Запахольцера. Ребята, милые дамы, замечательный материал. Вы видите, вот с такой головой, а результат будет невероятный урожай. Вот то, что у нас, это благодаря этим двум дядькам. Ну и, конечно, Курдюмов, тоже самый великолепный мастер своего дела. Они наблюдатели природы и подсказывают нам такие вещи, которые на самом деле так просто, они вот перед нами лежат. Ничего сложного нам не надо будет делать. Поэтому Бориса Бублика, его семинар, вебинар я обещаю вам выложить или у себя в Ютубе на моем канале, ссылочку, или у Сережи на, вот, на нашем стриме. Большое спасибо за внимание и прошу прощения, что не удалось послушать ваш, ваши вопросы в прямом эфире. Я постараюсь исправить вместе с Сергеем этот недостаток. Мне очень стыдно за то, что я не смог сделать качественный материал. А, буду, не буду, а я исправлюсь. Как говорят военные, нельзя говорить буду. Говорю, исправлюсь. Мы это сделаем. Как Илон Маск сделал, мы почему, мы ничем не хуже. Мы тоже это сделаем. Мы сделаем так, чтобы ваше раньше а, было полным, полным. По самое не могу. На этом мы закончим спич. Я благодарю вас всех благ. Я прошу прощения, сейчас я не знаю обратной связи пока, но тем не менее. Всех благ, удачного дня, было очень приятно продолжить контакт с вами на будущее. Удачи на даче всем на эта задаче. и мы ее решим.